Ребенок получает просто так. Ну, например, мультфильмы, он смотрит просто так. Вот он привык к тому, что он каждый день там смотрит мультики. Или конфеты он получает, или еще что-то. Если ребенок, конечно, хорошо себя ведет, там не нужно выстраивать никакой особой системы поощрения и наказания. Там ну, идет обычная жизнь. Люди радуют друг друга. И, так сказать, ну... Хочется дать ребенку конфетку, дают. Но если хочется все-таки выровнять поведение ребенка, если оно у него сложное, то тогда не надо, чтобы он все получал просто так, а еще и даже, может быть, и не успел попросить, а ему уже предложили. И то, и все, и пятое, и десятое. Вот сейчас вот по моим наблюдениям родители гораздо больше. Ну, многие, не все, конечно, а вот ну, те, по крайней мере, которые интересуются воспитанием детей, гораздо больше ублажают своих детей, чем было в предыдущих поколениях. Вот. А дети гораздо меньше это ценят. Потому что человек так устроен, что он начинает что-то ценить, тогда, когда этого не так уж и много бывает. Бывают ситуации, когда родители ну, неправильное наказание применяют. Вот, например, это нередко бывает, но вот такой типичный пример. Мальчик старшего дошкольного возраста, у него были тики. Он был такой очень ну, возбудимый, такой нервный ребенок. Не то, что там уж сильно расторможенный, но нервный. Он склонен был перевозбуждаться, плаксивый, капризный. И у него были тики. С такими детьми нельзя обращаться так вот, ну, жестко. Им тоже надо ставить рамки. Но есть дети, с которыми можно обращаться более строго, более как-то по-мужски. Вот. А есть дети с такой хрупкой психикой, и особенно вот в дошкольном возрасте, когда дети очень такие еще ранимые, слишком какой-то для этого конкретного ребенка строгое, суровое, пугающее наказание, оно может привести вот к таким сбоям. Ребенок часто нарушал какие-то Правила, границы, вел себя таким образом, что маме приходилось реагировать. Вот. И вот как его наказывали? Его сажали подумать в ванну. Ну, в смысле, в ванную комнату. И закрывали дверь. Свет ему там не гасили, он при свете был. Но для него вот это маленькое пространство, закрытая дверь, была непосильной нагрузкой. И у него развились очень сильные страхи. То есть вот такое наказание для такого ребенка, оно абсолютно не подходит. Так что вот здесь очень важно бывает учитывать особенности детей. Может быть, имеет смысл в таких случаях проконсультироваться с опытным психологом, например, чтобы он посмотрел на ребенка, как-то немножко его изучил. Или ну, просто посмотреть, что больше на ребенка действует. Но вот э, нередко бывает такая картина, что родители стараются ребенка, пытаются ребенка наказывать, но при этом не поощряют его. И тогда у ребенка э, возникает состояние... Уныние близкое к отчаянию. То есть такое депрессивное состояние, которое родители часто не опознают. Им просто кажется, что он распустился до нельзя. И на него уже вообще ничего не действует. А ребенок вот находится в таком уже тяжелом состоянии. И эти наказания только усугубляют вот его отчаяние. То есть нельзя только наказывать, так же как бывает, что и нельзя только хвалить. Вот должен быть некий баланс между похвалой и наказанием применительно конкретному ребенку вот. И всегда надо помнить, что цель наказания не унизить ребенка, не свести с ним счеты, не выместить на нем свою злость. Вот если с такими чувствами э, родитель, Наказывает ребенка. Дети очень это чувствуют, и тогда наказание не принесет пользы. А что наказание, оно применяется как крайняя мера в целях исправления ребенка. То есть наказывать надо с любовью. Понимаю, что ну, бывают случаи, когда потакание – это как раз вовсе не любовь, а наоборот, оно может вести к погублению даже ребенка. Если он привыкнет к безнаказанности, привыкнет к средозволенности, то уже, когда он подрастет, то он может попасть вот в нашей жизни в очень опасной ситуации. И тогда получится, что родители, вроде бы его любя и попуская ему очень многое, они, наоборот… Его подтолкнули к каким-то большим несчастьям. Так что всегда надо иметь в виду цель, что все-таки главная цель воспитания – это способствовать спасению души ребенка. Вот это очень важно. Но делать это надо с умом и с любовью. Ну а теперь наша уже традиционно вторая часть беседы – «Блиц-педагогика. Ответы на вопросы». Первый вопрос. Мы своего ребенка особенно не наказываем. Мы с ним общаемся на равных. И если он не прав, мы просто более холодно себя с ним ведем. Так же, как у взрослых людей. Если что-то не так, общение сокращается. И наша дочь все правильно понимает, старается исправиться, ища нашего расположения. Как вы относитесь к такому способу воспитания? Возможно, он наиболее гуманный и очень похож на реальную жизнь. Ей не придется привыкать. Ну, тут э, не очень обозначен возраст дочери, но, судя по всему, все-таки возраст не очень большой. Конечно, если ребенок э, разумный, если он э, понимает слова, то, конечно, лучше не наказать. Наказание – это крайняя мера. Хотя, э, понимаете, вот, э, когда с ребенком перестают общаться, это очень сильное наказание. Вот это надо понимать, что оно гораздо бывает сильнее, чем э, лишение даже чего-то. Поэтому злоупотреблять вот этим не стоит. Вот, психологическая нагрузка от этого очень большая. На равных, опять же, что значит, мы общаемся на равных? Если люди общаются на равных, значит, они не могут ребенку что-то ну, сказать, что надо делать. Хочет, делает, хочет, не делает, в общем-то, если эти равные отношения. И ну, тогда ребенок несет такую же ответственность, как и взрослые. Так что это иллюзия. Это просто, наверное, они достаточно много ребенку объясняют уже, а не просто приказывают. Вот. Это правильно, да. Если ребенок способен понимать э, объяснение очень хорошо, тогда, конечно. Мои родственники, воспитывая ребенка, придерживаются принципа ругать в прок. Как в сказке, где мальчик собирается идти за водой и его заранее ругают за разбитый кувшин. Ведь если он его и вправду разобьет, что толку тогда ругать? Кувшин уже не спасешь. А так, если заранее поругать за возможный поступок, ребенок будет осторожнее. Но мне жалко племянника: ведь получается, что на него клевещут и судят за то, чего он не совершал. Ну, конечно, жалко. Естественно, это не способ воспитания, потому что тогда может вырасти э, изобитый человек, который уже заранее будет бояться совершить ошибку. Это часто бывает. И, а может, наоборот, у него возрасти строптивость, возрасти упрямство, э, если это более такой э, самостоятельный и сильный ребенок. Вот. Так что, конечно, это... Неправильно и несправедливо, и свидетельствует о, в общем-то, нехорошем отношении к ребенку. «У меня есть крестница. Я призвана воспитывать ее в любви к Богу, добропорядочной христианкой. Родители девочки – светские люди». Я вижу прорехи орехи воспитании, вижу, что ей не создают ограничения, рамок, ребенок распущенный, избалованный. Я могу как-то повлиять, как крестная. Могу хоть что-то изменить, если вижу ее периодически, а родители воспитывают каждый день. Но эта ситуация, конечно, очень сложная. Естественно, родители, во-первых, гораздо больше влияют на ребенка, чем другие люди. Кроме того, если э, как-то э, ну, давать ребенку понять, что родители ведут себя неправильно, это означает дискредитировать родителей в глазах ребенка, это тоже очень опасно. Поэтому э, мне кажется, что надо э, постараться все-таки найти э, с родителями общий язык, а большой разницы между э, светскими людьми и православными в данном случае мне кажется нет потому что нравственность она всегда базируется на религиозных представлениях и в общем то вот те понятия о том что можно что нельзя что нравственно что безнравственно ну вот в нашей русской культуре они все вытекают из православия и с другой стороны об этом мы будем, когда-нибудь говорить в наших беседах отход от нравственных представлений от традиционных нравственных представлений от традиционных этических норм очень сильно расшатывает психику ребенка вот по моим наблюдениям по опыту Ирины Яковлевны я хочу сказать, что мы крайне редко встречали бы родителей, которые поняв вот это поняв эту тесную связь, продолжали бы э, делать что-то, нарушающее традиционное представление о нравственности. Потому что пока что наши люди не хотят, чтобы дети э, ну, были психически нездоровыми. И когда вот они эту смычку понимают, то от многих своих э, представлений э, до этого момента они готовы отказаться. Ну, наша беседа подошла к концу.